Здравствуйте, на связи Ксения Таран, и это моя рубрика, где я разбираю человека с точки зрения бренда. Сегодня в этой роли Полина Неоли. Когда я первый раз ее увидела, она мне откровенно не понравилась. Раздражало все. Голос, мимика, подача информации. Ну, как выяснилось, это у всех так. А потом я влюбилась. В какой-то момент мой психолог сказала, что вначале все будут говорить, какая я молодец и сосущая коня, <клес> ну вы поняли, а потом, когда я действительно начну что-то из себя представлять, начнут фыркать, игнорировать и давать по носу, ментально, конечно. Так было и с Полиной. Она представляет собой огромную мощь, сопоставимую с природными катаклизмами, только в созидательном, в джобовательском ключе. Но никто не воспринимал ее всерьез. Не брали на рекламу, не пускали в свою тусовку, поэтому она взяла и выросла сама. Потому что может. Позволила себе и пашет по сей день хлеще любой трактористки в СССР. Ударница и стахановка, так сказать. Социальные доказательства. Снимается в фильмах и ходит по красным дорожкам. Убила акцент. Долларовый миллионер. Переехала в Нью-Йорк. Покупает хату даже две в Штатах. Личный ассистент бабушка, э, в смысле Гоша. Команда, которой она относится как к людям и делает так, чтобы всем было комфортно. Без чего не Оли? Не не Оля. Конечно же, без стича. Да, маленькие любимцы тоже могут стать пикселем индивидуального бренда. За что ты можешь начать зеркалить человека-бренда? Я сама не понаслышке знаю, что такое перелеты с животными с этими параметрами веса, переносками и справками. Мне сердечко кровью обливалось, когда стичу нужно было ехать в багажном отделении. Слава, Зевсу или кто там управляет небесами. Полет прошел хорошо, я аж выдохнула. А еще без чего Полина не Полина. Без сравняла до и после, самой иронии и смеха диапазона ультразвука, например, по английскому или актерскому мастерству. А также невозможно представить ни Оли без инвестиций. Да, не насосала и даже не подарили, а сама зарабатывает и вкладывает. Мне кажется, что она для многих кто-то вроде сестры, возможно старший, такой себе милый, дисциплинированный духовный наставник. Поэтому своим контентом она дает что-то типа советов, наставлений и стелит соломку младшему и не только поколению. Учит зарабатывать и обращаться с деньгами, как бы намекая, что можно бесконечно медитировать и дышать мозгом, в смысле э, вагиной, но на одной визуализации без реальных усилий далеко не уедешь. Не всем отсутствие акцента, много-много денег и аудитории и прочие блага стучатся в директ или мессенджеры. Я, кстати, ни одного такого примера не знаю. Отсюда в джобователь, менеджерята, дизайнерята и так далее. Это, кстати, слова-идентификаторы. Помните, я говорила, что их применение и назначение очень широко. Ну а еще без чего Полина не Полина. Без предыстории о детстве, семье, упоминаний о бабушке и маме. Без столкновения этих двух совершенно разных мышлений. Вот смотришь на все это и понимаешь, что не важно, что у близких мегатоны ограничивающих убеждений. Все зависит только от тебя самой или самого. У него ли же получилось. И как-то уже стремно ныть про то, что «а что мне судьба, а мне судьба выдала говна» а тут тебе она и про лопату, и примету, что фекалий к деньгам. Идешь и взжобываешь. Это тоже пример, когда аудитория зеркалит. Потому что так у ИП Пушкаревой Полины совсем, даже со сном. Работа над тем, что тебе некомфортно, например, хронический недосып, это тоже работа над собой в виде походов к психиатру, заказов ночника с ночным небом, таблетосов и так далее. Без чего не обойтись ни одному человеку с точки зрения бренда. Без минуса марионетки. Конечно, тут фоном сквозит трудоголизм, но давайте обратим свои нейронные связи в сферу, которая затрагивает сердца и гениталии тотального большинства. Личная жизнь. В случае Полины, конечно, даже тут в но тем не менее смотреть на идеальный идеал было бы так же блевотно, как слышать о дочери маминой подруги. Кстати, мое польщение за популяризацию самодостаточности. Времена платных рогаток, если вы понимаете, о чем я, и куртизанок, слава богу, уходят. Ей тоже бывает, попадаются забавные экземпляры в виде мужика-мексиканца, отрицающего пользу санскина и с психами сваливающего в закат без подаренных подарков. А говорят еще, что женщины и стильчики. А также многие разрушили свои воздушные знамки, узнав, что к мужикам, зарабатывающим, достаточно много тоже могут быть вопросики. И они тоже могут быть с ебанцой. А что еще делают все люди? Правильно? Едят. Угадайте, что я и многие другие делают, когда Полина говорит о вьетнамской еде. Ну и без денег никак. Мне вот откликается, что Полина говорит о них в роли инструмента, а не как о конечной цели. Плюс, как... О чем-то конкретном они а сказочном или пирамидном а еще девочки такие девочки про уход за кожей пожалуй тоже интересно и как оно там живется за синим океаном и сколько стоит и то и это тоже важно ведь так или иначе со временем аудитория начинает примерять образ инфлюенсера на себя словно фамилию парня на первом свидании Магия индивидуального бренда иногда состоит в том, что ты о себе что-то говоришь, думаешь, идешь к этому, и оно становится правдой. Отчасти поэтому героиня моего разбора – самый быстрорастущий блогер и самый разнопрофильный человек в плане проектов. Казалось бы, ну где нижнее белье в упаковке в виде оригами с учетом интересов экологии и IT-платформа для онлайн-образования, превосходящая аналоги? Это вообще из разных миров, как Ким Кардашьян или Павел Дуров. Но нет, они могут уживаться в одном пространстве многогранного бриллианта, ну, в смысле человека. Пожалуй, Полине и правда удается быть символом религии по достижению цели. Особенно мне откликается то, что Полина Неоли всегда и везде, при любых обстоятельствах, остается в первую очередь человеком. Кончить изволю мудростью от Неоли. Нет такого понятия, как невозможно. Есть понятие, сколько это стоит. Если тебе интересна тема личного бренда, то все эти штуки про лайк, колокольчик и подписку ты точно в курсе. Джаздует, пожалуйста.